валюту покупаю биткоин эфириум какую криптовалюту купить и что это значит всем привет меня зовут макс риск вот я недавно покупал криптовалюту биткоин он сейчас вырос хотел вот прям сегодня продать нет он вырос поэтому я жду когда криптовалюта вырастет снова я продам точнее я хотел купить его да я хотел и купить криптовалюту и то, что если я хотел купить, то значит я заработал. Да? Вот, я и заработал очень мало, ведь я инвестировал 1000 гривен, ну меньше 1000. Ну, примерно 1000 В рублях там, 2500 рублей. Это, если у вас есть деньги, то вы можете инвестировать. Это выгодно. Это также и круто. Ведь через две недели проверяйте. Может это каждую неделю, но я еще такую тактику не убираю. Я тактику убираю каждые две недели. Проверять, инвестировать криптовалюту можно с любого, С любого возраста, с любого. С любой страны. И если у вас есть какие-то проблемы, напишите в комментариях, я вам отвечу. Ну и запишу видеоролик. Потому что я думаю, всем могут купить криптовалюту. Это выгодно, наверное, чем доллар. Ну и, наверное, и так. Я еще не проверял. Вот могу проверить, что выход на доллар или криптовалюту. По-моему, там Эфирю можно. Я сейчас куплю только криптовалюту. Насчет эфири вам нужно другой сайт. и только там на этом сайте. Только биткоины покупать и хранить. Этот сайт для того, чтобы покупать и хранить. Но я использую покупка, продажи. продажу покупка продаже. Он не скрыт, я снимал про него ролик, можете найти, это первое видео со, с моим лицом было, когда я еще не снимал такие влоги, так что можете найти. Да, типа этого фондовый рынок, инвестиции в биткоин, криптовалюта, эфириум, коины, диткоин, и это выгодно. Насчет акции сейчас у нас тема про биткоины именно инвестиции в криптовалюту выгодная тема рекомендуем как это сделать у нас есть кстати курс по данной теме вот у меня еще возникла идея сделать курс страницу страницу для нее как социальных сетей как сайт там ссылка будет в описании вообще поставлю курс для инвесторов или создать курс инвестиции в криптовалюту там зайдите в курс данный вход через go ваш аккаунт который смотрите данным youtube канал ролик безопасно никто не знает да никто не знает вот входите там куча кнопок там так так так там обычным управлением можете посмотреть обзор сделать там так страшно, презентации насчет этого я не умею делать ну, умел делать, да я делал презентации но мне не нравится делать их я потом сделаю пока у нас там есть картинки, ссылки э тексты ну, стандартно вот, инвестиции в биткоинах тоже потом напишу и поподробнее тоже напишу ссылка в описании инвестиции в биткоин, эфириум, коин. Диткоин, э, торт uh -huh. да, такие есть, если вы зайдете в Тинькоф Банк, или же вы зайдете в украинский криптовалютный кошелек, я там смотрел, ну он общий глобальный, с Украины тоже можно. В вот. идентификацию проходите, можете на кого-то, вот я не пробовал, как там все это делается. Но вроде прочее. Я про только там нужно писать номер кошелька именно карточки номер карточки вложить э -э, все вроде бы да и все ничего такого страшного там вот, наверное нужно войти как-то нужно посмотреть э -э -э. вот будут деньги вот туда можно влаживать пока ничего нет тогда можете ждать почему бы нет вот так можно инвестировать в валюту всем просмотр сам макс риск кстати справа вот тут у вас есть такая значочек тоже будут на интиме и справа рекомендации к роликам если у вас такое будет нажимайте на мои ролики где-то с моим лицом там тоже поподробнее рассказано про инвестиции в акции инвестиции в трейдинг что такое трейдинг и всякое такое облигации Это письменный вид там я его никогда еще не встречал посмотрим но он такой безопасный, потому что вам наверное, возвращает того, что если компания разре... раз... разорилась, только чтобы облигации купить, нужно было много денег, как я понимаю, где-то минимум 1000 долларов, ведь облигация, это да, подписать это все дело, чтобы деньги компании, это, конечно, Марокко, но не получит, если вы много инвестируете в них. Примерно 10-100 тысяч долларов из 100 участников. Это ж круто. 100 тысяч долларов 100 участников. Они сможет взять мало. Может быть хай. 1000 участников, это будет у них 1 миллион долларов. О, это уже покруче. Так что у них есть шанс. Но 1000 долларов не у каждого есть. Так что проблема, как и заработать, дополнительный доход. Покупайте, типа, покупаете, да? Можно так сказать. Всем удачи, пока.